Кто зимой, рожденный снежной, тот и щедр, и добр безбрежно, верен слову и надежен, в трудный час всегда поможет. По земле ступает гордо, с крепким духом, с волей твердой, с удивительным бесстрашьем и с душою нараспашку. И сегодня с восхищением, славлю твой я день рождения. Будет пусть все в жизни гладко, и стабильность, и достаток, и здоровье крепче стали, чтоб любовью согревали те, кто сердцу мил и дорог, и минут счастливых ворах.